Привет! В этом видео мы с тобой поговорим об ответе на главный вселенский вопрос, путие и прочее. А именно, какое же, какое же самое главное важное правило при работе с родовой системой? Правило одно. У всего есть свой огромный важный смысл. И как мы уже говорили в прошлом видео, то есть каждый человек выбирает в какой родовой системе, в какое время, в каком месте ему воплотиться, с какими задачами, с какими базовыми ресурсами. То есть как в компьютерной игре, свои первоначальные данными, с которыми уже будет интересно играть. И если вам сейчас кажется, что смысла нет, вообще это обидно и несправедливо, то помните, нельзя описать систему, не выйти за ее пределы. То есть за деревьями, то есть стоя на земле, нельзя увидеть, что за ними, что за этими деревьями находится. Но вот если взлететь и посмотреть на ситуацию сверху, тогда виднеется полная картина. Более того, работая с людьми и с собой, я заметил одну важную, интересную штуку, которая помогает найти свое предназначение, ну и смысл жизни. И скорее всего в каком то из ближайших видео я даже об этом расскажу. Например, сейчас. Итак, наша самая большая боль, то, что гнетет нас по жизни больше всего, как правило, и является тем э, критерием, той есть зацепкой, тем звоночком для нас, что же нам в себе развивать и что для нас является смыслом жизни. Э, например, возьму себя, да, то есть для меня всегда было большущей проблемой это проявляться во внешний мир, например, вот сейчас вещать и общение с людьми. Но когда два года назад а, я сидел и задавался как раз-таки этим вопросом, что сделать мою жизнь наполненной, что принесет мою жизнь, счастье, гармонии и прочее, и общался со своим глубинным я, которым в простонародье и минут еще душой, ответил сам себе я, что тренерство будет твое. Та боль, которая есть у нас сейчас. Это то, что нам сейчас необходимо для прорыва. И более того, то есть когда мы сделаем этот прорыв, этот опыт и пройденный путь нужен нам для того, чтобы нести это дальше в массы, в людям. То есть это наша польза этому миру. Вот что самое прекрасное. И когда в очередной вы вдруг задумаетесь, в чем смысл моего бытия, почему у меня ничего не получается, может быть стоит обратить внимание, что именно не получается. И может быть это и станет как раз таки тем, э, движущей, той движущей силой, которая будет толкать вас вперед. Может быть это даст вам осознание, что у вас в руках огромная сила, которая может помочь э, улучшить жизнь многих людей вокруг. Помните об этом.